Привет, меня зовут Анна Алферова, и я хочу рассказать о пододисках от Сталикс, которые я недавно испытывала. Это новое открытие для меня. Как мастер, владеющий техникой аппаратного педикюра, я не видела смысла в переменах. Меня все устраивало, и вот я решила заказать на пробу пододиски. Я заказала для пробы педикюрный диск зонтик среднего размера, а также пару зонтиков пластиковых малого и среднего размера. Все они шли со сменными файлами в комплекте 180 грит. У производителя есть плоские пододиски также разных размеров, и сменные файлы продаются отдельно. Пододиски из нержавеющей стали можно и не только дезинфицировать, но и стерилизовать. Конструкция с углом наклона более легкая по сравнению с обычными дисками и увеличивает скорость. У производителя все виды дисков и дисков зонтиков представлены в трех размерах. S 1,5 мм в диаметре. М 20 мм и L 25 мм. Сменные абразивы файлы также различаются по грубости: 80 грит, 100, 150, 240 и 320. Стоимость набора сменных файлов колец зависит от размера и варьируется от 150 рублей до 250. В комплекте 50 штук и примерно самые дорогие файлы будут стоить на педикюр 5 рублей. Нужно учесть, принцип спиливания под дисками, зонтиками отличается от работы колпачками. Если колпачками мы работаем вдоль рисунка кожи, то дисками наоборот, поперек. Я сделала педикюр в основном при направлении движения аппарата на режиме форвард. При этом прижимала диск нижней боковой стороной в направлении вверх. И только на тыльной стороне пятки я изменила направление движения. Если вы хотите обучиться работе с дисками, то для вас в течение трех дней с момента выхода этого видео специальное предложение пишите в директ. Для того, чтобы снять результат, я сбрызнула водой кожу и стерла пыль полотенцем. Рисунок кожи открыт, нет затертостей и заломов капиллярных узоров. Чем отличается работа диском от колпачка? Ощущение жжения отсутствует на всех участках кожи стопы. Работать легко, вес насадки намного легче, чем резиновая основа для колпачков. Действительно, результат я в результате я ускорилась в педикюре ну, примерно минут на 20. Вначале я думала, что это вышло случайно. Однако теперь каждый педикюр у меня примерно на 20 минут, может быть, немного даже больше, э, быстрее. К колпачкам я возвращаться точно не буду. Рекомендую однозначно.